настраиваемся на практику растяжка ставим стопы чуть шире ширины плеч и выполняем переход с ноги на ногу слегка наклоняем корпус вперед уходим вправо наклоняем корпус вперед удерживаем это положение полностью до конца выпрямляем левое колено Чувствуем, как у нас тянется внутренняя поверхность бедра. Меняем сторону. Переход в другую сторону. Удерживаем положение. Прислушиваемся к своим ощущениям. Поднимаемся и снова выполняем переход. Право-влево. Не торопимся. Снова уходим вправо. Левую ногу выпрямляем. Переводим ее на пятку и тянем носок к колену. Корпус слегка разворачиваем влево. Спина прямая, живот подтянут. Слушаем себя, свои ощущения. Держим положение. Переход в другую сторону. Уходим влево. Выпрямляем правую ногу в колене. Разворачиваем корпус вправо. Правая нога на пятки, носок тянется к колену. Держим это положение. Слушаем себя, слушаем свои ощущения. Поднимаемся, возвращаемся, поднимаемся в центр и снова. Разворот влево. Выпад. Левое колено и пятка на одной линии. Отводим плечи назад, раскрываем грудную клетку. Правая нога прямая. Теперь поднимаем правую пятку. Уходим вверх, поднимаем руки вверх. Стараемся, чтобы таз и плечи были на одной линии. Впереди колено, над пяткой. Держим это положение. Опускаем руки вниз. Выпрямляем левую ногу, поднимаем стопу, переводим стопу на пятку и тянемся грудной клеткой к колену, к бедру. Удерживаем это положение. Возвращаемся вверх. Остаемся в выпаде, раскрывая грудную клетку. Стопы плотно прижаты к полу. Левое колено над пяткой, правая нога прямая в колене. Держим это положение, сводим лопатки, раскрываем грудную клетку, возвращаемся в центр и выпад в другую сторону. Правая пятка и колено на одной линии, левая нога прямая, дотягиваем колено, плечи отвести назад. Удерживаем это положение, слушаем себя. Теперь поднимаем левую пятку, уводим руки вверх и снова стараемся, чтобы таз и плечи были на одной линии. Дыхание спокойное. Понаблюдайте ваше дыхание. Тянитесь через макушку вверх, опустите ваши плечи. Выпрямляем левую ногу. Правую ногу переводим на пятку. Корпус наклоняем вперед к правой ноге. Удерживаем это положение. Тянемся грудной клеткой к бедру. Слушаем себя. Выдыхаем себе в живот. Возвращаемся. Вверх, выпад. Раскрываем грудную клетку. И мы сейчас раскроемся. Раскроем грудную клетку. Соберем лопатки. Опустим плечи. Левая нога полностью выпрямлена в колени. Возвращаемся в центр. И на сегодня это все. Полностью комплекс для типа фигуры груша.